Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки обеими. Это что? Это бамблби. Что это такое? Машина-трансформер? Да, типа того. А почему тут не зубоки? Ну ладно, покажи, как он работает. Сейчас я не мог слезть. Может, колизий, отключишь и уже залезешь? Ну вот, робот. Вау! Еще раз давай трансформируйся. Прикольно. Давай еще раз. Это все с помощью поршня, да? А может можешь что-нибудь а -а -а. делать? Я хочу. У меня вопрос: почему тут внизу так боки и колеса земли не касаются? Ну, оно не очень помещается. В середине. А типа в середине такой огроменный блок, из которого вылазят все руки, ноги и туловище. А ты сам это придумал или на ютубе да. нашел? Я сам это придумал. А как долго ты застроил? Два дня. Примерно. Мне очень бесили эти двери, они очень сложные Смотря на каких то механизмов. Оно на вот этих вот... Там очень было сложно поставить вот эти вот блоки на пимпочке эти. Оно постоянно что-то было не так. Я вскоре ему к рукам приделаю пушки, и он будет стрелять еще. Ана, ну, давай посмотрим следующую постройку. Следующая постройка это звездный самолет из, из звездных войн, что ли? Да. У него есть турборежим, из-за которого он просто улетает в космос. А я вижу тут ускорителей много. Фиксация включать? А надо воду включать. Турборежим надо на ты нажать. Ты. Ты. А тут есть F, T, а штука такое G? Да, это пушки. А, а, а еще есть R. А, это, а, это гарпун, да? На Т. Я понял. А, куда это мы? Там около 10 этих турбо... Ты прицепился. Угу, вижу. Сейчас я его себе прицепляю. Я его относительно недавно построил. Так, сейчас попробую турбур режим крутить. О, так быстро! <связать> что то мы застряли. Может, ты поуправляешь? Mm -hmm. Давай где-то встань. Расказать. Или приложись к этим канотам. Нет! Куда? <связать> <связать> <связать> <связать> <Ой. связать> да ты будешь продать? Если ним научиться управлять, то можно за секунду дойти до самого конца. Сейчас повыше вылечу. Погнали. Ну давай попробуем до конца долететь. А почему ты так останавливаешься иногда? Плюс скорость. Ты видишь, где Ам? Ой, нас тундук съел. У меня есть еще такая вот ракета. Ну, давай посмотрим. А почему лестница такая большая? Еще тут подымать еще можно. А тут еще есть лифт. Так надо было лифтом пользоваться. А почему все за обсидиана? Ой, меня лифт выбросил. Давай поставим стульчики. Так тоже можем. Не падай в самом конце прям меня лифт выбросил Ладно, сейчас я иду уже по лестнице это, это портал вот возьми джетпак здесь пусто джетпак а что тут делать а там типа тут сюда Бензин типа заливать. А спокойно. куда идти а, нужно? Да. Что, в ракету Возьми. попасть? А, вон наверх. Я пока что заходи. Ой. Да. А, кстати, сейчас происходит. я. С лифтом еще что-то. Короче, лифт сам сломался. Еще какая-то кнопка. Красная кнопка. Я не могу залезть. Ну это красная кнопка ничего не делает. Ну прикольно. Давай, я сажусь. А, стой, стой, стой. А я! Меня тоже посадить надо. Сейчас. Сейчас, подожди. На землю. Ай, что со мной здесь происходит? А. Все, полетели в космос. Ну так, ракета еще, она может отцеплять вот эти вот красные штуки. Понятно. Сейчас. А ракета так медленно летает? Ускоритель не есть или она так летает? Нет. А, вот. Да и массу отключай. Сейчас я вспомню на какую кнопку или нет. А что они не отцепились? Вот, они отсоединились. У нас антигравитация. же скорость тема? Теперь это ракета и мы летим на Луну. А где Луна? А вон Я вижу. Мы до нее сможем долететь. Надеюсь. Да, давай подождем. Ну, жди так, просто... все мигает, как будто мы сейчас упадем. У меня вопрос, мы куда летим вверх или вниз? А -а -а. А -а -а. Я не знаю. Давай, на уну. Как долго еще это будет? А вниз туда. Мы хотя бы вернуться с Ракеты и одноразовые пилоты. Одноразовые пилоты? Да. Надо было заранее сказать, я бы сюда вниз залез. Поздно. <сх> Мы долго будем падать. Ой, я выпрыгнул оттуда. Стой, наверх лети, наверх. Я к тебе падаю. Я не могу. Повыше лети. Стой, не я вы у выйти. ракеты. Я у ракеты, стой там. Вон ты. Э -э -э, я падаю. Это, типа, из за Амоногаза самая последняя карта большая. А, что-то она какая-то не очень большая. Это уменьшенная копия. Садись там сзади. О, тут есть ракеты, ускорители. А внутри она не такая, да? Как там. Стекло было сложно сделать. Да, я вижу, очень постарался. А двери можно закрыть? Нет. О, ну ладно. Это плохих пассажиров. Например, давай полетели куда-нибудь. Сейчас. Он тоже, да, в космос летает? Ну, это типа воздушный корабль. Видишь, пропеллеры крутятся. Да, Шум вижу. Говорит. Они крутятся. Не крутится. Критятся. Куда это мы? В космос или... Сюда? Давай в космос. Хрен, хотя нет, давай. Уже поздно. Возвращаемся. Ой, что это с нами? А что, если прыгнуть внутри ракеты? Попробуем? А это недостроенный робот. Где? сверху а -а, а а это что А это еще один робот тоже недостроенный Но Мне уже надо идти Ладно, Ладно Да пока, пока.